Рекомендую досмотреть данное видео до конца и принимать решение именно сейчас. Не ждать, не смотреть, а принимать решение. А то я смотрю много регистраций, но никто из вас так и не может принять решение инвестировать в данную компанию, либо же не инвестировать. Я в данной компании работаю уже практически 5 месяцев, может чуть меньше. Я здесь уже давно окупил свои вложения. И на пассиве здесь зарабатываю деньги. И буду зарабатывать еще год, два, три, 4, а то может и 5 год. В компании все хорошо. В общем, друзья, досмотрите видео до конца и вы узнаете о последних новостях. Также давайте мы сейчас зайдем в мой кабинет. Аврора. Я вам покажу свои три генератора. Выведу здесь прибыль. Здесь у меня вот генератор 550, он мне добывает 133 AVR в месяц, это 7319 рублей в месяц на пассиве. Далее генератор 110, он мне добывает 34 AVR в месяц, это почти 2000 рублей. И еще один такой генератор, он мне добывает 25 AVR 1400 рублей в месяц. Здесь у меня вот второй уровень здесь у меня 5 и на 550 пятый уровень сейчас мы отправим все АВР на торговый баланс в конце видео мы потом сделаем вывод, посмотрим сколько я здесь заработал с последнего видео и покажу вам, что данная компания платит. Почему компания? Ну, потому что Аврора я уже считаю это необычный там какой-то хайп. А это реально компания, которая приносит деньги на пассиве и работать будет она еще очень очень долго. Все официальные ссылки на компанию вы увидите на моем сайте. Здесь я полностью все расписал, все подробно здесь расписано про компанию. Также у меня уже здесь очень очень много видео обзоров. Вы можете посмотреть любой видеообзор, либо же перейти на саму компанию. Вот так вот выглядит кабинет, опуститься ниже. Здесь полностью вся информация. Она еще занимается, кроме того, что мы зарабатываем AVR за счет покупки NFT-генератора, она еще занимается майнингом. И это реальный майнинг, который стоит на Земле. И здесь вот в самом подвале сайта официальные ссылки вот. Вся информация взята с официальных источников. Переходите и смотрите, изучайте информацию с официальных источников. Также вам хочу вот показать приложение на iPhone. Что здесь люди пишут? Вот, Когда мы зайдем в Apple Store, здесь у нас куча отзывов и оценка из 5, 4 и 8. Где вы такую оценку видели? И вот здесь люди оставляют отзывы. Сейчас, друзья, очень хорошая точка для входа, так как курс он стабильный идет, вот монета AVR, она вот стабильная, и курс сейчас 0,58 доллара за одну монету. То есть вы сейчас можете потратить, там, если вы 550 генератор купите, порядка 300 долларов, а когда на протяжении 2-3 месяцев курс вырастет, ваша прибыль здесь вырастет, и вы окупитесь там, не за 4 месяца, к примеру, а за 3 месяца. И сейчас я рекомендую, кто захочет купить генератор, покупайте генератор и прокачивайте его за счет монеты АВР. Первая новость, которую я вам хочу показать, это с 28 по 29 апреля город Измир, Турция, будет проходить международный конгресс, посвященный инвестициям и IT-технологиям. На форуме будет освящена актуальная информация инновации 2023 год в мире. Гостей ожидают десятки экспозиций, выступления спикеров и экспертов. Конгресс будет проходить на трех языках и освещается международными СМИ. Наша компания «Аврора» является одним из генеральных спонсоров и участников этого широкомасштабного мероприятия. Александр Трубников приглашен как официальный представитель проекта «Эксперт и спикер Конгресса». Для всех участников мероприятия 28-29 апреля мы проведем розыгрыш NFT общей стоимостью 3000 долларов. Принять участие сможет каждый посетитель, предварительно зарегистрировавшийся в боте. Также хочу вам показать отзывы, которые люди пишут. Мотор в работе, всем спасибо. Приз в работе. Также вот здесь можете перейти. Отзывы Аврора, если захотите вы захотите вот попасть в отзывы, заходите в телеграм-чат, там 33 администратора, здесь целая команда работает, они вам подскажут, куда написать отзыв, как купить генератор, если вы не поймете, все вам подскажут. Либо же обращайтесь ко мне в личку, но ну, здесь отзывы постоянно пополняются, люди довольны, люди зарабатывают. И будут зарабатывать в данной компании. Вторая новость, за которую я хочу рассказать. Покупай NFT турбогенератор 550 в рассрочку. 6 апреля было успешно завершено голосование. По итогам которого 74% процента отдали свой голос. За расширение функции покупки NFT в рассрочку турбогенератора 550. Теперь, друзья, вы можете перейти в приложение Aurora и... Купить себе турбогенератор 550 в рассрочку, если у вас нету сразу 300 долларов. К у вас там есть 10, 20, 30 долларов. Вы можете его купить в рассрочку и каждый месяц погашать данную рассрочку. И на протяжении длительного времени у вас останется генератор и будет вам генерировать деньги. Будете зарабатывать на полном пассиве. Третья новость, то что компания Аврора развивается. И на данный момент в компании уже зарегистрировано 15 1049 участников. Новости для лидеров. Каждый месяц розыгрыш iPhone среди участников статусом бронза и серебро. С статусом серебро, если наберется более 10 человек, также каждый месяц компания будет разыгрывать iPhone. У меня сейчас бронза. Я уже участвовал в розыгрыше iPhone. Ну, к сожалению, я не выиграл выиграл другой человек, за что я его и поздравляю. Также данная компания, она каждую неделю у себя, Аврора, в чате проводит розыгрыши, разыгрывает 10 АВР, разыгрывает турбогенератор 55, вы можете сами в этом убедиться, перейти, вступить в чат, дождаться понедельника и принять участие в розыгрышах. Там не очень много людей принимают и у каждого есть шанс выиграть немножко денег бесплатно, без вложений. Вот еще, друзья, одна новость. Сожжено более 1 миллиона AVR. Друзья, всем активным участникам нашего проекта известно, что токен AVR не относится к активам с растущей эмиссией каждый день. Каждый час, каждую минуту токен АВР сжигается. Оплачивая токенами AVR покупку NFT, вы по сути отправляете 90% этих токенов на безвозвратное сжигание, оплачивая необходимое для работы NFT в игре ресурсы. Масло, газ, амортизацию, вы также участвуете с сжиганием токенов. Таким образом, на текущий момент сожжено более 1 миллиона АВР. А полная эмиссия 50 миллионов АВ. Со всеми новостями можете сами ознакомиться. Также здесь заработок от 15 до 20% процентов в месяц. И здесь вот расписано, вот когда мы перейдем на веб-версию сайта, когда мы вот заправляем наши турбогенераторы мы таким образом немного сжигаем данную монету я считаю это только плюс данной компании, так как в дальнейшем токен АВР он вырастет сейчас вы дальше узнаете почему он вырастет дальше в новостях я вам это расскажу покажу, сейчас заправим свои генераторы, я сюда захожу каждые 24 часа, нажимаю на плюсики заправляю их, также здесь щедрая партнерская программа на 5 уровней и от каждого вашего партнера, когда он улучшает генератор, либо же заправляет генератор. Вы получаете партнерское вознаграждение в монете AVR. И последняя новость, она очень-очень хорошая. Коллаборация Аврора с Чика Рока запущена. Чтобы вы понимали, на минуточку, у проекта Чика Рока более 800 тысяч пользователей. И вот вы представьте, вот эти 800 тысяч, даже если взять 3%, Каждый из них купит по генератору Вот представьте, что будет с курсом Ну и так далее Об этом всем, сами можете почитать И ознакомиться Общий выпуск совместных NFT От Aurora и ChicaRoc Составляет почти 100 тысяч NFT Ну что, друзья, будем выводить Свои монеты, обновим страничку Так, на балансе, вот видим у меня 97 АВР Нажимаем вывести 97 и нажимаем вывести. За каждый вывод мы платим небольшую комиссию. Так, вывод успешный. И в течение 24 часов деньги поступят на кошелек. Ну, обычно они приходят инстант там. Сейчас я вам это покажу. Вот, друзья, моя транзакция. Две минуты назад. Кошелек вот мой. 97 АВР. Они уже... У меня в кошельке MetaMask. У меня просто здесь была еще некоторая сумма вот в общей сложности у меня 157 AVR и холдеров здесь на данный момент 908 адресов если мы посмотрим по курсу 97 AVR сейчас стоит 56 долларов вся сумма которая у меня есть я могу сейчас их продать 91 доллар. Ну, я этого делать сейчас не буду, так как ну, меня не устраивает курс. А там уже, друзья, каждый принимает решение сам. Вот такой получился видеообзор. Пишите, что вы думаете о данной компании. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.